Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для близнецов на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под, под колодой у нас паш посохов. Ну что ж, в первую очередь, это ребенок, ребенок элемента огня, лев, овен, стрелец. Ребенок может быть э, э, артистичным, или может быть играет, играет на каких-то музыкальных инструментах, или спортом может быть занимается, потому что посохи это энергия, творчество тоже. Либо э, пажи это иногда носители информации. Может быть, вы начали какое-то новое хобби. Или начали, может быть, даже новую работу, потому что посохи это еще и работа, карьера. А для кого-то это первое свидание. То есть страсть тоже может быть. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема двух последних недель августа. Это пятерка мечей. Предпоследняя неделя туз мечей. Карта дьявола. Карта Иерафанта и карта Верховной Жрицы. Последняя неделя Король Пентаклей. Карта Влюбленных. Королева Посохов. И Восьмерка Мечей. Тема у нас Пятерка Мечей. Пятерка Мечей – это карта Победы, но доставшаяся нам какой-то тяжелой ценой, что ли. Ценой, когда мы, например, теряем теряем людей из нашего окружения может быть друзей может быть близких Теряем не в плане, конечно, смерти или еще что-то, а просто люди уходят, отворачиваются от нас. Мы можем обидеть кого-то в этом процессе, пока мы добиваемся чего-то. То есть, да, мы получили это, мы получили вот эту вот победу, но, может быть, потеряли кого-то из близких. Больше они с нами не хотят разговаривать, не хотят общаться. Либо, может быть, рядом с вами вот есть такой человек, человек, который вот добивается своего, как говорится, идет по трупам как есть такое выражение то есть не обращает внимание как его действия оказывают влияние на других какое действие но добивается хочет вот добиться своего не несмотря ни на какую цену вот так что если это вы то может быть стоит задуматься стоит ли вот такая позиция тех людей которые уходят от вас если нет, то, значит, может быть, или кто-то рядом с вами ведет. Если это человек, который рядом с вами так себя ведет, мое мнение и ничье, я вот так сказал, так и будет, и как бы идет напролом, то с этим человеком не стоит связываться, потому что это попусту терять время, просто надо как бы отвернуться и уйти самому, вот так. Ну и ваши первые карты совершенно противоположны. Я думаю, что, скорее всего, вот так вот лучше. Карта Дьявола. Старший Аркан представляет знак Зодиака Козерогов и говорит о каких-то, знаете, всех наших... Ну, карта вообще в этой колоде называется «Теневая... «Наша теневая сторона». И а карта туз-мечей как раз говорит об ясности. То есть, может быть, у кого-то были какие-то, может быть, психологические проблемы, вы не могли понять, почему вы так себя ведете, почему вам все время вот так вот тянет к одним и тем же людям, почему вы постоянно в отношениях, которые не работают, или люди как-то к вам относятся одинаково постоянно. Может быть, вы разобрались с этим. Разобрались со своей теневой стороной, потому что теперь пришла ясность туз мечей. Ну, либо, вы знаете, карта дьявола говорит о всяких, о наших грешках, о том, что мы делаем излишнее. То есть мы переедаем, перепиваем, это может быть алкоголизм, это может быть какие-то наркотики, это может быть... Игровая зависимость, может быть, сексуальная зависимость, или когда мы живем с человеком, когда и знаем, что бежать надо а все равно, знаете, прикрываемся этим, а я же его люблю или я же ее люблю, вот это вот бежать надо, потому что отношения они как бы не приносят уже ничего, кроме как негатива. Ну я думаю, чтобы это не было, придет победа, потому что туз мечей, это мы когда все отрезаем, кто-то может быть излечивается от своих каких-то вот этих вот пагубных привычек и наконец-то наступает ясность мысли, то есть тус мечей не зря мечи это наши интеллектуальные способности, в голове все ясно, чисто, можно начать с белого листа, начать с чистого листа, начать сначала что-то, это какие-то новые идеи, это какие-то задумки, это движение вперед, это очень хорошая карта, когда она вот вместе с картой дьявола, причем тут у вас две такие более духовные карты, Верховный Жрец и Верховная Жрица, пара у вас, то есть э, Ирафант и Верховная Жрица, э, внимательно посмотрите на карту Ирафанта, он вас благословляет на вашем пути для кого-то излечения, для кого-то избавления вот от этих каких-то пагубных привычек. Э, а кто-то, может быть, на самом деле надо вот это вот... Э, дыру, когда у нас из нашей жизни уходит, например, какая-то пагубная привычка, она оставляет Пустоту в себе. Вот эту пустоту обычно надо заполнить чем-то, в данном случае чем-то позитивным. Кто-то, может быть, на самом деле более какой-то какими-то практиками займется, кто-то религией, кто-то, я не знаю, чем-то. Кто-то учиться пойдет, потому что иерофант это еще и учитель, или чему-то учиться, чему-то, может быть, чтобы занять вот эту вот свою голову, свои мысли. Что бы это не было, это хорошо. Карта еще говорит о правилах. Правилах, знаете, таких наших человеческих. Это не законы юридические, а наши моральные устои. Делай все по своим моральным устоям. Как ты вот, во что ты веришь? Вот так вот. Ну и что еще может быть по этой карте? Как я сказала, либо у вас появится, может быть, учитель какой-то, гуру, может быть, даже какой-то, либо вы пойдете учиться вот на что-то. Ну, иногда по этой карте мы еще и преподаем кому-то, мы становимся учителем не знаю как мне не очень кажется не очень верится вот, что вы пойдете учить кого-то скорее всего пойдете учиться или вот займетесь какими-то духовными практиками и тут же вас поддерживает верховная жрица, которая говорит не торопись она сидит между двух колонн и погружена в себя, она говорит, не торопись, никуда не, не стоит никуда бежать, ты посиди, ты подумай, ты разберись в себе, разберись в своей душе, разберись в своем сердце, все ли у тебя там в порядке, и доверяй себе. Все следующие действия должны быть как бы основаны на вашей интуиции. Доверяйте своей интуиции вот по этой карте. Ну и карта, естественно, еще таких всяких оккультных наук. Это тару, астрология, эзотерика. Кто-то, может быть, займется Таро, астрологией. Вот вам и учеба, пожалуйста. Или, может быть, вы сходите к Тарологу, к астрологу, кому-то, чтобы вам указал, помог вам разобраться в вашем будущем. Ну, а последняя неделя замечательная. У нас король Пентакли. Король Пентакли – это мужчина элемента земли. Это девы, тельцы, козероги. И карта влюбленных. Ну, любовь у кого-то. У кого-то кто-то влюбится в короля. Или вы, если вы мужчина, может быть, вы будете чувствовать себя вот таким королем Пентакли. Что такое король Пентакли, если это не земной знак, дева, козерог? Это мужчина, который ответственный, человек, на которого можно положиться, вот эти земные качества, э, умеет зарабатывать деньги, умеет с ними правильно обращаться, то есть вот так, или работает, работает с деньгами, может быть, бухгалтер, может быть, финансист, может быть, работник банка, что-то вкладывает деньги где-то, что-то, вот так в какой-то структуре работает. То есть либо, может быть, начальник, то есть вы выплачиваете или вам выплачивают деньги, то есть может быть человек, который вот именно дает вам вот эти деньги. Иногда карта отца тоже. Но так как у нас карта влюбленных, я думаю, что если вы мужчина, то, значит, может быть, вас описывает карта как более такого э, человека надежного. Несмотря на то, что вы у нас близнецы, воздушный знак, тут у вас описывает больше с вашей точки, с ваших качеств. Ну, а если женщина, может быть, у вас любовь вот с королем Пентаклей. А, любовь тут, знаете, карта Старший Аркан, кстати, ваша карта представляет знак Зодиака Близнецов. Ну и в то же время карта серьезных отношений, длительных отношений, которые будут длиться долгое время, то есть тут серьезные отношения, ставший аркан у нас. Если это не любовь, то тогда это, может быть, выбор стоит. Стоит серьезный выбор стоит выбор между черным и белым мужское и женское то есть совершенно противоположные какие-то варианты у вас между, перед вами встала задача выбрать между двумя людьми может быть может быть вы принимаете кого-то на работу или например вам например надо сделать выбор работать на кого-то пойти устроиться на работу или заняться своим бизнесом Две, два совершенно противоположных пути вот что-то вот в таком плане. Ну и э, следующие две последние карты. Я так и думаю, что вы вот никак не можете, если кто-то выбирает по карте влюбленных, то э, не можете выбрать пока. Постоянно у вас какие-то сомнения, вы чувствуете себя загнанным в угол или загнанным в угол. Э, у вас какие-то сомнения, вы не видите выхода из ситуации. А кто-то, может быть, чувствует себя загнанным в угол в этих отношениях, э, как бы. Вы связались с человеком, а нет выхода из этой, вот вам и карта дьявола, нет выхода из этой ситуации. Помните, выход всегда есть. Надо только глаза открыть пошире и увидеть, что стоят эти мечи а, очень как бы свободно. Тут всегда можно найти выход. Тут нет никакой такой стены перед вами. Королева посохов, Королева посохов, Женщина элемента огня, Лев, Овен, Стрелец. Стрельцы – ваш э, противоположный знак, вы совершенно противоположны. Э, огненная стихия выражается как-то вот в человеке, либо энергия, либо очень энергичный человек, либо через внешность. Люди обычно очень либо красивые, либо умеют себя преподать. Что-то вот всегда яркая одежда, может быть, какие-то шарфы, может быть, что-то с прической, макияж какой-то яркий может быть. Люди артистичные, какие-то у них таланты могут быть есть в плане вот креативности и артистизма. Или человек работает на себя, это люди предприимчивые, предприниматели, они умеют вот зарабатывать деньги на своих талантах. Кто эта женщина для вас? Для мужчин, может быть, это ваша партнерша, для женщин хорошая бизнес-партнерша для вас подруга может быть какая-то с которой вы начнете совместный бизнес вот вы и выбираете может быть карта выбора между вами стоит что делать как делать каким путем идти я бы не брала слишком серьезно принимала вот эту карту восьмерку мечей я загнан в угол я не знаю надо снять повязку что это повязка в современном мире это знание Открывает нам глаза. Надо сходить к специалисту, надо поговорить с человеком, который понимает вот в той ситуации, в которой вы находитесь, иногда с тем человеком, который уже был в подобной ситуации. Но давайте посмотрим, как, что добавит нам к этому раскладу карты «Ленорман». Птицы. Карта птиц. Мужчина. Такой сексуальный. Со знаком Марс. Ух ты, и звезда. Ну, новости. Новости вам от мужчины. Может быть, переписка, может быть, какие-то звонки телефонные и... Мужчина влюбленный, или если вы мужчина, то вы, потому что карта Марс, сексуальности, и карта звезды, исполнение вашего желания. То есть тут можно и с любовной точки зрения смотреть. Кстати, Марс – это еще и энергия. Если вы мужчина, то, может быть, у вам какие-то новости, и как бы что-то, что исполнит ваши желания, ваши мечты какие-то. Вы будете в центре внимания, кстати, находиться, привлекать к себе внимание. но ну, замечательные карты. Давайте посмотрим, что добавит оракул мудрости к этому раскладу для близнецов. Вот она и раз, развилка на дороге, каким путем пойти, туда ли или сюда ли, что делать, вот это вот принятие решения, вот это вот варианты между для вас. Вы знаете, иногда лучше иметь возможности и варианты, чем не иметь ничего, только туда и все, это тоже очень как бы ограничивает. А вот когда есть варианты, можно так, можно и так, можно туда, можно это, это более как бы дает нам больше гибкости, что ли, в жизни, возможностей. Последняя карта, оракул эзотерический, ваша карта, победа и достижения, мои дорогие. Карта шестерка, она очень идентична карте шестерки посохов, когда мы добиваемся чего-то, это может быть повышение в, э, по службе, в должности, может быть, повышение в зарплате, добиваемся чего-то, чего мы хотели, кто-то отношений, встретить человека, наконец, такого, которого вы хотите встретить, но все очень и очень позитивно.